Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Московский музей Сергея Есенина отметил 25-летие. Театральный фестиваль Русское слово прошел в Корее. Эксклюзивное интервью с актером Милошем Биковичем. А теперь более подробно об этих и других новостях. Дом в Большом Старочиновском переулке стал для Сергея Есенина знаковым местом. Именно здесь он впервые остановился в Москве и принял решение связать свою жизнь с поэзией. В конце 20 века это здание передали в дар городу. И вот уже 25 лет здесь работает дом-музей знаменитого поэта. В стенах этого мемориального дома до сих пор царит атмосфера московского периода жизни и творчества Сергея Есенина. Рукописи поэта, личные вещи, старинные предметы обихода того времени. Мастерски воссозданная историческая экспозиция помогает гостям музея погрузиться в начало 20 века и узнать любимого поэта с другой, еще неизвестной для них стороны. Раньше в доме в Большом Старичиновском переулке находилось общежитие одиноких приказчиков. Долгое время здесь жил отец Сергея Есенина, а также был прописан сам поэт. Уже в середине 90-х годов прошлого века деревянный дом серьезно пострадал из-за пожаров. Здание реконструировали и в 1995 году к столетнему юбилею Сергея Есенина на этом месте открыли мемориальный дом-музей. Музей, Музей – это дом. Дом, в котором хранятся не только вещи, не только рукописи, не только предметы, которых касались руки поэта. Музей – это та атмосфера, тот дух, который должен быть понятен и приятен всегда. Этот дух должен оставаться для всех той удивительной атмосферы, которая действительно составляет для нас часть души». В этом году Московский дом-музей Есенина отмечает 25 лет. Все эти годы здесь ведется научная и исследовательская работа. Сотрудники комплекса регулярно проводят тематические встречи, литературные вечера, концерты и чтения, посвященные знаменитому поэту. Яркое и глубокое творчество Сергея Есенина с легкостью находит отражение даже в новых современных форматах. Лидер рязанской джаз-группы «Филинс» вспоминает о самых ярких, совместных с музеем творческих проектах. Проект, который назывался «Поэты всей единой крови» Есенина Гейна. Он объединял две страны вот, с помощью русского мира, Россию и Германию. Мы путешествовали целый месяц в Московском государственном музее Сергея Есенина с передвижной экспозицией вот, о творчестве двух поэтов Есенина и Гейна. И финал был потом у нас в Рязане, в муниципальном культурном центре. Финал всего этого мега мегадейства. Вот этот проект э, был, ну, по-настоящему, можно сказать, наполненный какими-то чудесами, фантастикой, присутствием Сергея Александровича Есенина Незримом. На сегодняшний день музей представляет из себя целый комплекс. Помимо мемориального дома в него входит Есенин Центр и Московский выставочный зал. Юношеские театральные коллективы из Нидерландов, Японии, Южной Кореи и других стран выступили на фестивале «Русское слово». Он направлен на популяризацию отечественной культуры и проходит за рубежом уже в четвертый раз. Показать русские традиции и самобытность через театральное искусство – такую задачу ставит ежегодный зарубежный фестиваль «Русское слово». Его проводит образовательный комплекс Apple 3 в лице учредителя и директора Натальи Гулиной. Из-за пандемии мероприятия в этот раз пришлось провести в онлайн-режиме. Но такой формат, напротив, расширил географию участников. Представить свои постановки смогли русскоязычные коллективы из Нидерландов, Японии, Северного Кипра, России и Южной Кореи. Ребята сражались за первенство в номинациях «Лучший спектакль», «Режиссура», «Сценография» и «Лучшая роль». Юные актеры Международной русской школы «Детская гармония» устроили настоящую сказочную феерию «Алиса в стране новогодних чудес». Инсценировки сказок также представили и русскоязычные школьники из Южной Кореи. Ребята поставили сценку по знаменитому произведению Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». В старшую категорию попали два коллектива. Из России театральная студия Международной лингвистической школы города Владивостока, а также ученики 8 класса Московской школы номер 1543 с постановкой «Первое время чумы» Александра Сергеевича Пушкина. Благодаря деятельности театрального фестиваля «Русское слово» его юным участникам удается развивать творческие способности, а организаторам укреплять международное сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. В честь 60-летия покорения космического пространства мы совместно с телестудией Роскосмоса продолжаем рассказывать вам о самых интересных новостях из этой сферы. В следующем сюжете вы узнаете об удивительной истории Бориса Волынова, героя Советского Союза и представителя первого гагаринского набора. В его славной космической биографии два полета на орбиту Земли. В январе 1969 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль Союз-5. Его экипаж составили командир Борис Валынов, бортинженер Алексей Елисеев и космонавт-исследователь Евгений Хрунов. Днем раньше на орбиту вышел корабль Союз-4, пилотируемый Владимиром Шаталовым. Командиры кораблей Владимир Шаталов и Борис Волынов перешли на ручное управление. 16 января на орбите впервые в мире состыковались два корабля. Космонавты с «Союза-5» перешли на «Союз-4». На следующий день «Союз-4» успешно приземлился. Борис Валынов остался один на «Союзе-5». Посадка была намечена на 18 января. Ничто не предвещало беды, но отделение спускаемого аппарата от приборного отсека вместе с двигательной установкой не произошло. Я посмотрел в левый иллюминатор вижу антенну. Расслабил ремень, посмотрел, солнечная батарея на месте. А это значит приборный агрегатный отсек не отделился. А это значит авария. На высоте 80-90 километров от сильного разогрева приборного отсека произошел взрыв. Спускаемый аппарат с космонавтом, к счастью, остался цел. Зато произошло разделение. Началось сильное вращение. Перегрузки достигали 9 Приземление было очень жестким. После этого врачи сказали: больше Валынов в космос не полетит. Однако медики ошиблись. В 1976 году Борис Валынов отправился в космос на корабле Союз-21 в качестве командира вместе с бортинженером Виталием Жолобовым. Это была первая экспедиция на орбитальную станцию Салют-5. Полет продолжался 49 суток. 24 августа 1976 года космонавты вернулись на Землю. После второго полета Борис Волынов продолжал службу в Центре подготовки космонавтов до 1990 года. Познакомиться с лучшими специалистами в сфере управления и выиграть грант на образование смогут победители трека «Международный» от конкурса «Лидеры России». Для жителей зарубежья это уникальная возможность попробовать свои силы в перспективной области. В этом году впервые запускается международный трек конкурса Лидера России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательные предложения о работе в России. Зарегистрироваться на трек «Международный» можно до 17 мая. Стать участниками проекта смогут жители зарубежья в возрасте до 55 лет без российского гражданства и которые имеют небольшой опыт работы в сфере управления. Карьера этого актера началась на его родине в Сербии. Яркие и живые роли подарили Милошу Биковичу любовь публике и грандиозный успех. Вскоре он стал появляться в работах знаменитых российских режиссеров. И всего за несколько лет Милош смог покорить отечественный кинематограф. Своей историей актер поделился в интервью для телерадиокомпании «Русский мир». Первая слава и известность в России к нему пришла после участия в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". На съемки этой кинокартины Милош приехал из Сербии. Первое время в России ему было тяжело. Милош плохо знал русский язык и а поначалу даже мучился из-за своего неправильного произношения. Но занятия с преподавателями, и постепенное знакомство с русской культурой помогли Милошу быстро освоиться. Не было даже мысли об этом, что я буду здесь жить, что я получу гражданство и так далее. Я приехал, читая Достоевского, и читая Чехова и святого Серафима Саровского, я ездил по монастырям. Для меня вот Россия это прежде всего то, что находится в духовно-культурной сфере. В культурной жизни России Милош активно участвует уже более семи лет. За его спиной множество успешных проектов и знаменитых ролей. Милыш играет в таких известных и кассовых кинолентах, как комедия «Холоп», фильм «Лед» и «Балканский рубеж». В феврале этого года по указу президента России актер получил российское гражданство. Российский кинематограф – это один из величайших кинематографов мире У нас, считая себя тоже русским, великий кинематограф который... и очень долгая традиция этих фильмов, которая выжила через период жесткой цензуры, эти железные, железные условия, мне кажется, они еще дали да, да, да, дополнительный импульс кре креативности. Уже несколько лет Милаш Бикович активно занимается продюсерской деятельностью и является совладельцем проекта «Архангел Студия». Деятельность этой кинокомпании направлена на популяризацию сербской культуры. Сейчас актер планирует создать новую киноленту по мотивам биографии всемирно известного исследователя и изобретателя Николы Тесла. Без него не было бы у нас такой а, технологической революции. Его не верили в его теории, в, его, а, в то, что он говорил, что человеку будет возможно а, общаться мобильными телефонами в 1890-каком-то году. Люди на него смотрели и не понимали, что это. Пока у меня нет такой цели, что я буду играть Теслу. Для меня, как для продюсера, самое главное качество проекта –